Продолжение темы консервации. На этот раз нормальная куриная тушенка сделана в автоклаве. Здесь у меня куры общим весом ровно 8 килограмм и кое-какие простые специи. Из всего этого я получу хорошую тушенку, состоящую только из куриного мяса и специй. А также можно сделать несколько бонусных блюд. Например, крылышки можно закоптить, замариновать, запечь и т.д. и т.п. А из части шкуры можно сделать чипсы по тайским мотивам. Ну а кости из костей делается соус лягими глаз. Остренький и хороший. Процесс довольно длительный, но результат вас порадует. Куру надо будет разделать. Мясо отдельно. Кости отдельно. Шкуру и жир отдельно. Основной этап подготовки завершен. Мясо хорошо перемешано, кости, остатки кожи и крылышки ждут часа. Стилизация пройдет в том автоклаве, остается только подготовить банки и крышки наполнить их и начать процесс стилизации. Особенно это касается производства местных и рыбных консервов.